В нашем случае прибыль бесконечная, имеется в виду. Нету ограничений по времени. Что вы вот по поводу экономики токена скажете? То есть если человек участвует в ICO, понятно, что он в распределении прибыли участвует. Но а если он, например, захотел продать эти токены потом на бирже, вы вообще думали о том, сколько будет стоить токен после ICO? Что с ним будет происходить? Будет ли там его дампить, пампить и так далее? Люди не будут хотеть ими торговать, но спрос на рынке будет просто сумасшедший. Потому что, чтобы нормально жить, достаточно держать токены у себя. Люди, которые заходят нам на ICO, инвесторы, приобретают наши токены. То же самое, что приобретает акцию компании. Мы хотим просто войти в историю. А если вы собрались запускать свое ICO, у вас должен быть действительно полезный продукт, который людям поможет чем-то. Потому что очень много проектов, где берут блокчейн, берут какой-то действующий бизнес, синие изоленты, как и говорят, у нас ICO, ребята, покупайте наш токен. Вот. Продукт должен быть очень полезный и понятный для людей. А для этого вам необходимо подробно расписать свою белую книгу white paper. Крутой продукт, классная сплоченная команда, и правильный маркетинг сделаю так, что ваш проект стрельнет.